Итак, дорогие друзья, здравствуйте, всем доброе утро, меня зовут Дмитрий Яриков, я автор проекта «Обмани мошенника». Сегодня разморозил свою страницу и, как обычно, на пути, на, съем... на съемочном нам попалась особа, мошенница, которую зовут Дарина Решетова, с указанной девичьей фамилией Коншакова или Коншакова. А, значит, что предлагает нам эта мошенница? Сначала вот давайте увидим ее фотографию, где она с лабрадором, такая вот, милая девушка с виду, да? Такая безобидная, вроде мимимишная девушка с, лаб с лабрадором. <coughs> а, место работы у нее, ФК «Быстрый займ». Сейчас будем разоблачать мошенницу. Значит, первое, что мы видим ссылка на официальный сайт компании. Открываем ссылку: Быстрозайм.defizfk.ru. Видим, да? Главное. А смотрите, есть официальная микрофинансовая организация. Быстро займ. Я уже нашел сайт. Оба! А вернемся мы обратно. Оба! Ничего не, не напоминает? Сходства никакие не видите. Вот это сайт настоящей микрофинансовой организации. Вот это мошеннический. Мошеннический сайт находится по адресу Быстрозайм. Дефис Фк. Точка Ру. Адрес пишется на латинице. Адрес реальной микрофинансовой организации находится по адресу Быстрозайм точка Рф. Пишется на русском языке. Давайте далее мы э, пройдемся по э, свидетельствам, которые размещены у нее на странице. Центральный банк Российской Федерации... Банк свидетельства России. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Государственный реестр микрофинансовых организаций. Итак, друзья, возвращаемся на сайт микрофинансовой организации Быстро займ. Настоящий микрофинансовой организации. Здесь есть меню. Выбираем пункт О нас. Здесь об организации ООО МФО Быстро займ. И смотрите, какая ситуация. На странице «Мошенницы» мы видим свидетельство с регистрационным номером 211 015 700 0289. Переходим на сайт микрофинансовой организации, смотрим свидетельство. Центральный банк Российской Федерации. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Государственный реестр микрофинансовой организации. Двести одиннадцать, ноль пятнадцать, семьсот, ноль два, восемьдесят девять. Сошлось. Далее. Министерство финансов Российской Федерации Минфинс России свидетельство двести одиннадцать, ноль пятнадцать, семьсот, ноль два, восемьдесят девять. Здесь то же самое двести одиннадцать ноль пятнадцать семьсот ноль два восемьдесят девять. Сошлось. Видим, да? Свидетельство саморегулируемой организации Мир. Общество с ограниченной ответственностью быстро займ. Регистрационный номер в реестре членов. Мир. 57-000-051. Умеличиваем. Саморегулирующая организация МИР, свидетельство общества с ограниченной ответственностью, быстро заем. Номер 57 000 051. Сходство. Дальше проверять нету смысла. Ее ложные фото, ее ложную информацию, всю ложную информацию мошенницы. Проект обмани мошенника официально подтверждает информацию о том, что страница Дарины Решетовой Коншаковой является мошеннической. Адрес страницы 345 034 345.034.129 Еще раз запомните, Дарина Решетова, милая девушка с лабрадором на аватарке. Мошенница. Ссылку на мошенницу ищите под видео. Всего доброго. До свидания. Кто будет следующий, остается только решать мошенникам. До свидания.